Всем привет! С вами я, Атиля. И перед началом этого видео я бы хотел вам сказать, чтобы вы подписались на мой яндекс Цен. Это первое. Второе на YouTube канал и YouTube канал. Подписались и на мои соцсети. Это Тикток, Телеграм, Инстаграм и так далее. Короче, все найдете в описании. А я желаю всем приятного просмотра. У меня теперь есть вопросы, не откуда вы. Давайте немного познакомимся с брендом Pepsi. Может кто-нибудь знает историю Pepsi? Давайте так, прям первый вопрос. В каком году началась история Pepsi? Кто-нибудь, может, знает? Можно прям предположение. Если не будет предположения, я зачитаю 4 варианта и вы выберете один. Так, давайте. В каком году началась история Pepsi? В 1991? Не не Нет, раньше, раньше. 1898. Не хватит любви, потому что эти гугли. 183.93-й. Правильно, но вы не гуглили? Нет. Нет, но мы не гуглили. Ладно, пойдем спать. Давайте. За первый правильный объект, пойдем с попусками. Но дальше мы будем ходить уже с вами бал. Это просто первый вопрос, он был непростой. Все, вращайте. Нанесов парковый наших. А вы что хотели, чтобы сейчас вам упало. Мяч или Обычно, когда так просто по пользу 05 выпадает. <связь> чтобы правильно, да, всему нужно быть побольше. Да? Кстати, если попадется на белую полосочку, значит вы ничего не выиграли. Такое тоже есть. Но это нужно будет такие части Значит, выглядели. Спасибо большое. Итак, давайте дальше. А есть еще информация. Такой вопрос. Pepsi была первой компанией производителей напитков, использующих какие бутылки? Одну литровую бутылку, двухлитровую бутылку, трехлитровую или пятилитровую бутылку? Нет. Два. Правильно, парень. Правильно. Двухлитровая бутылка. Отлично. Первый балл есть. Запоминаем пока что. Кто набирает три балла, тот вращает наши колесо-партонное. Все максимально просто. Итак, давайте дальше. За последние 122 года было использовано столько логотипов компании Pepsi. Сколько логотипов? Как вы думаете? Один, пять, семь или одиннадцать? Одиннадцать. Парень, давай пять. Молодец. А выставка все понятно цепать. 1 баллов, первый бал, прошу прощения, 1 логотипов на самом деле за все это время существовали. Итак, хорошо, давайте дальше. Как зовут создателя Пепси? Может быть кто-то знает без вариантов? Ладно, <смешно> давайте, давайте варианты зачитаю. Так. Калип Брэдхэн, Брэдвин Бэтмен, Джек Калип или Диджей Каллип. <смешно> Джак Калип? создатель Перси. Диджей Кали. Первый кто был? Келли <связывающие> Брэдком. Правильно. Есть. Один балл молодец, запроман. Ну так, с Кэлли Брэдком. Здесь уже кто с американским акцентом, кто с английским читает. Итак, хорошо, есть. А теперь нужно просто ответить, да или нет, тем, у кого есть. Можно попросить вас выйти вперед, вас тоже пройдете вперед. И вот, ты красавец тоже, даже здесь спереди, да. А вы втроем должны ответить. Давайте я спрещусь, наверное, ну, а, чтобы это -по. было Я сейчас читаю один факт. Вы должны ответить, это правда или нет. Хорошо? Итак, внимание, факт. Очень важный факт. За последние 20 лет в Японии продавались пепсы со вкусом соленого арбуза йогурта, корицы, клубники со сливками, баобаба и шиса. Шиса это разновидность маты. Правда или нет? Ложь. Правда? Ложь. Правда! Правильный ответ — это на самом деле чистая страна. Итак, в 1999 году на PlayStation, эксклюзивно для японского рынка, вышла игра... Как она называлась? Нужно угадать. Поксинэн. Поксинэн. Браво, парень, вообще! Давай два палочка, я даже варианты не успел зачитать по всему. А ты играл в эту игру? Клад, да, как тебе? Что вам нужно Вообще игра вот такая, да, вот То есть отзывы были неоднозначны. Ну давай так, расскажи, чтобы никто не подумал, что мы с тобой заранее договорились. Суть игры вообще, в чем заключалась суть да, игру? Короче, чувак в костюме Пепси просто бегает, собирает оборот. Костюмы Пепси бегает и. Собирает банки. банки, чтобы утолить жажду людей, да, чтобы в финале было так, что утоляли жажду людей Хорошо, два балла, давайте так, еще один вопрос, вообще очень простой вопрос Мне кажется, это самый легкий, здесь нужно как раз таки ответить, правда это или ложь Перси очень любит снимать дорогостоящие и эффектные рекламные ролики со звездами кино, музыки и спорта Правда, да, если молодец, это правда, все я скажу. Проходи, пожалуйста, к нашему колесу, колесу фортуны, вращай один раз и давай, вращай. А потом критика колесо, скажи, пожалуйста, что ты тут хотела получить? Дальше. Вот и знаешь, да, кто хочет получить, тот получает. Пепси 0.5 Или ничего Ну нет, я мы, если даже вдруг у нас выпадет серая полосочка То мы тебе как минимум Пепси 0.5 Я думаю, вручим Потому что ты очень хорошо По крайней мере, теперь узнала Историю компании Пепси Пепси 0.5 я 0.5, Молодец, хорошо Так, Сейчас мы вручим вам Пепси 0.5 Итак, отлично, друзья Мы продолжаем продолжаем. Давайте сейчас немного Такой вопрос кто любит слушать песни Я? под современные треки итак друзья давайте поприветствуем наши две команды команда давайте название руки вер команда руки вертикал есть и команда тиктокеры лучше всех вы лучше в ритму да придумать давайте не в ритме давайте ну, вот пускай тиктокеры вот давайте команда ти тиктокеры и руки вверх. В общем, у нас ожидаются прям яркие. В принципе, не-не-не, Илья, не, не, не, вот сюда пойдемте. Илья, ну куда? Восьмидесятых? Ну давай, ладно, Илья, пойдем. Один у нас будет здесь, тогда все. Итак, давайте, кто начнет? Чья команда первая начнет? Все, команда 80-х начинает Первая команда руки вверх. Пока что команда Типпокер, мы отходим назад. Танцуем все вместе, мы будем с вами оценивать, кто победил. Команда, которая побеждает, каждый по очереди вращает колесо фортуны. Да, брус справедливо. я думаю. Итак, команда «Руки танцует танцуем вот здесь на сцене, чтобы всем было видно, потому что зрители будут вас оценивать. Мы аплодируем, вы начинаете. Поехали! Вас узнать, вы под какую точную голову танцевали? <с> Я даже не знаю, какая-то своя вообще, Ну классно! Илья, вот Илья мне напомнил, вот видели, да, всех вот взрослых дяден, которые на дискотеке в принципе, я хорошо вписался, отлично, так, команда руки вверх, можно вас попросить обойти в стороночку. Сейчас, такое бы, не ваше время, так скажем, но время у нас, время тиктокеров, в общем, я, ну, надеюсь, что вы все тренды тиктока знаете, какую-то случайную просьбу мы ставим, вы танцуете, договорились? Аплодисменты команде тиктокеры! Все, поехали, тиктокеры тик Пять. Пять. Пять. Современные песни. Дальше предела можно не слушать. Давай против вообще молодец. Как тебя зовут? Вот Лакусе, а ты танцами занимаешься? Ты не занимаешься танцами? Нет. Ну, ты очень классно танку. Тут ладно. Итак, вы все классно станционы, тиктокеры. Давайте пока что отходим в сторону. Ну, я думаю, один-один, один, да, первый раунд разогревающий, как бы особо ничего не понятно. Теперь, я думаю, пришло время все свои козыры показать. У нас всего будет три раунда. И сейчас начинается второй. Команда, руки вверх! Аплодисменты для команды руки вверх! Зажигаем, прошу! Ну все-таки тот же вопрос, да, наушниках есть точно, на А то же песни танцуются, да, все, хорошо, там просто такие движения ног у нас были, я думал, весь гильд как-то играет Итак, команда тиктокеров, в общем, продолжает снова, с чего закончила команда руки вверх, ваши аплодисменты нашим ребятам и тиктокерам, поехали! У кого есть младшие, братья, сестренки или дети, вы знаете, что именно такие песни детки слушают. Итак, давайте аплодисментом определим, за кем второй раунд. Как вам команда «Руки вверх»? Yeah! Все, кто аплодировали за одну команду, не аплодируют за вторую. Итак, команда «Тиктокеры» как вам? Неясно. Давайте еще раз. Ничья. Как вам команда Руки вверх? <связывая> Хорошо. Как вам команда TikTokеру? <связывая> Одинаково, да? Одинаково. Итак, второй раунд пока что у нас один один. Все TikTokеры отводим назад, Третий финальный раунд. Ну, я думаю, пришло время выпустить Джокера, да? Сейчас самое время. Я просто жду его самую медленную песню хочу посмотреть, как вы станцуете. Итак, команда руки вверх, третий раунд, поехали, зажигаем! Я сразу переместился в какой-то конь, какой-то коньё просто, здесь все. второй антракт. Также дети между взрослыми танцуют под эту песню, также один парень просил безгибку, но его не поставили, он все равно под эту песню танцует. Итак, третий раунд команда ТикТокеров, смотрим, запоминаем, ребята, поехали! А ты на уроки в Нижний ходил? Нет. Нет. Вот мне показалось, будто на один раз сходил больше не ходили. Вот, ну, первое, видел, дальше все. Итак, друзья. Ну, все зависит от вашего аплодисмента. Давайте теперь, ну, ничья неинтересно. Если будет ничья, мы как бы не можем всех отправить, крутить типа, барабан. Должна одна команда выиграть, чтобы было справедливо. Давай. У нас уже есть победитель. И давайте сделаем следующее. Я хочу пригласить сюда представителя, Председателя и представителя ТОПСИ в Кыргызстане, человека, кто объявит у нас победителя и вносит и вручит ключи от этой новой Тойоты РАЗ-4. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Очередной раз мы проводим это замечательное у нас, конкурс. доме, можно сказать, на этой сцене, да, там мы проводим изюгодно такие замечательные регионы. И, резерву, он будет, да? и сегодня у нас определился Поверьте, определился на сегодня, на сам, самом деле Сам трюкнулся с первого июня, только и с первого августа Надо было просто пить перси, находить прижиг Кады под кружкой Перестрилировать их, сидеть за розыгрышами И, конечно же, делить свою удачу И сегодня у нас здесь есть победитель, который мы... которого мы обзвонили пожалуй позавили на а это Нормально! у у Я думаю, это будет сюрприз, у Кингера. Има его! Вот это призрак! вас пригласили! Итак, Нормально? Давайте вас спросим вообще. не очень любит вас, Давайте, давайте. Первый вопрос. Второй вопрос. Посмотрим, вот вопрос. А вы у этого автомобиля вообще что-нибудь когда-нибудь где-нибудь выигрывали? Никогда. Ваши первые ощущения, когда вам сообщили, что вы выиграли автомобиль, что вы почувствовали? Я в был. А вы поверили или подумали, что они заняты, что за розыгрыш? Это сзану заняты. Вы поверили? Да, Отлично. А вот как долго, сколько вы купили вообще в и сколько вы зарегистрировали прибыль? 111. Это вы по покупали или по два А как думаете, какая крышка из 111-ти принесла вам эту машину? Это я не знаю Это никто не знает на самом деле. Мне кажется, что все 111 так сложились и принесли нам эту победу Ну, давайте так Есть пожелать вообще, рассказать, поделиться успехом, как вообще, что нужно сделать, чтобы выбрать нашу Нужно верить и участвовать Еще что-то <свист> да, на самом деле, я вас поздравляю с тобой. Вот я никогда ничего не выиграл. Вообще никогда. Не остыть, вообще никогда ничего в жизни не выиграл. Попробуйте! Не расстраивайтесь! Наш тоже когда-нибудь нас наверное. правильно половины вы, кстати, выиграли все. да. Да, сюда. да. Кроме меня все, -все выиграли. Итак, Иснаюр, я больше не буду вас э, задерживать, я больше не буду вам задавать странных вопросов. Я вас от всей души поздравляю. Благодарю вас, для вас и свою, Мы вас действительно поздравляем. Желаю вам, чтобы у вас всегда была мягча и дорога. Чтобы никогда не было всяких проектов на дороге, чтобы комфортно все передвигались. И чтобы всегда машина была на ходу. Все, это я вам желаю, самое главное, чтобы везли по машинам. спасибо, что вы с нами. И ключи от этого замечательного автомобиля, который стоит справа от меня, теперь ваши. Все, кто мотиван, а кто не мотиван. Здесь одну, одну одну машину, одну фотофон, одну машину, одну дома и В фамилии. Мы все проведем все похожие компании, а все люди. И на женщин, давайте округ на сцене, здесь уже поедем, как описание представитель компании проще. Сключали, да. Так, ребят, начищение, Отдельные эмоции, я вас поздравляю еще раз из И я приглашаю вас к машине, все таки время открыть меня, И торжественно срываем полоку за этой двери Насовем новый автомобиль Володя, стопи двигай! Давай, Сердные друзья, познали вас из своих Швейцарских поксей. Участвуйте, друзья, во всех акциях. Это все по-настоящему. Это все честно, прозрачно. И каждый из вас, в этих сказаниях, мы сами понадобряемся. Я вас всех давайте умоляю. Понимаете, все видит, друзья, пошумем сами себе. Наши молодежь, пошумем. Спасибо. С вами, за ваше Давай! Давай! Папа и спасибо!